Ну что, добро пожаловать в Японию, на уже 17 этап Формулы-1, что ж, на этот этап нам приехали глобальное обновление в шасси, нам снизили вес наконец-таки по максимуму уже, и приехало небольшое обновление в двигателе с мощностью, соответственно у нас будет еще большее преимущество, чем было до этого. Ну и что ж, Япония довольно интересный трек, где очень все зависит от шасси и хорошей аэродинамики. И также еще есть ну, моменты, где хороший ДВС тоже поможет, поскольку здесь у нас обратная прямая, где еще идет поворот 130R. Который в этом видео будет очень часто фигурировать, так как это довольно знаменитый поворот, где чаще всего происходят различные краши из-за того, что кто-то кого-то пытается опередить, второй поддевает его и отправляет в отбойник. Из-за чего порой гонка может закончиться как раз в, это в этом повороте, но может повести и гонка продолжится, только уже с повреждениями различными и заездом на пит -лейн собственно перейдем к стартовой решетке, где расположился я на первом месте. На втором у нас Вальтери Ботос, третий у нас Регис Сероткин, четвертый Юйс Хэмилтон, пятый у нас Чака Перес, шестой у нас Макс Ферстаппен, седьмой Акон, восьмой Феттель и девятый Рикерда и последний у нас десятый Алонсо. Такая у нас топ десятка интересная, ну как интересная. уже второй или третий этап, как обычно в топ десятку попадают только пять команд. это Виллиамс, Мерседес, Феррари, Ред Булл и Форсунди, но как обычно, у нас последние этапы, куча штраф ботов и Кими также решил взять штрафы почему-то. Хотя вот вроде в прошлом этапе он тоже брал штрафы и стартовал позади. Ну окей, это боты, хрен их поймешь, что они делают вообще. Стратегия стандартная, два пистопа, так как я не проходил стимуляцию гонки, так что для меня стандартная стратегия. Сливаем много топлива, хотя можно сливать немного больше, потому что у нас все-таки меньше потребления. Ну и переходим к старту. собственно старт срываюсь неплохо с места босс более-менее тоже как-то стартует но проваливать старт сироткин тут же пытается с ним там поравняться и навязать борьбу я без каких-либо эссов хожу в первый поворот ну а позади меня начинается борьба бок о бок между сироткиным и боссом также еще кто-то позади начинает бок о бок соревноваться Собственно, вот такой старт. Льюис также провалил старт еще, у Переса очень хороший старт получился, сразу же вырвался на четвертую позицию. Серженскену не удалось, к сожалению, опередить Ботаса, ну и позади, как обычно, происходит борьба. Там даже Торророса пришлось выехать так уж довольно широко. К первой шпильке у нас подъехали позади идущие неплохо так. Магнус проехал вперед по внутренней части территории и закусился с Кемерайклингом, ну а Граждан решил тормозиться с помощью Сайенса. И сломал себе переднее крыло. На втором кругу Сироки у нас пытается пройти Ботоса, у него это более-менее выходит, но потом он блокирует колесо, вылетает, из-за чего ждет, когда он может вернуться. И решает он вернуться в тот момент, когда проезжает мимо вот Эриксон. Выезжает в него, ломает переднее крыло ему, и, соответственно, из-за этого у нас позади образуется группа, которая позади Эриксона. На четвертом кругу у нас выезжает первая машина виртуальной безопасности. И, собственно, почему он выезжает? Потому что у нас... Первая жертва в R131 это Турроса, но Турроса повезло, он сломал только вроде переднее текло, поэтому около нас смогла продолжить. Также из-за этого Сироткину и Райка пришлось даже оттормозиться. Кругом позже они нагнали на которого без проблем опередили на старт финишный прямой, из-за чего Вандор сразу же потерял две позиции. Ну, собственно, это логично. И также позже у нас ходит одна из Рено, это Рено Хюкемерга была, к сожалению, не повезло ему. И я уже после пит-стопа, также вот на всему кругу, продолжаю уже ехать и догоняю парочку в виде Вандорна и Магнусона, без каких-либо проблем обхожу. Сначала Магнусона делаю дайв-бомбу, потом уже догоняю на прямой до поворота ложки Вандорна и также по внутренней дистанции его спокойно прохожу. И на прямой начинаю уже погоню за в предыдущем Акрином и также Сироткином. Сережкин также успел уже отъехать вперед от меня и Райкина, Райкин как-то стал терять в темпе. Ну, в принципе, не знаю, тут на этапе какая-то странная фигня происходила с этой ну, То есть с Феррари, с Мерседесом, то что были -то у них проблемы. Хотя вот у Райкина вроде новой ДВС. Также потом уже к 10 кругу я отогнал Лекляра, тоже тайфбомб провел на него и спокойно вышел на третью позицию. Интернс кругу у нас Феттель ушел на стоп но после того, как я вышел в лидеры, у нас тут же выезжает машина безопасности. Собственно, довольно интересный момент, то что выезжает она из-за того, что, по сути, у нас в R-130 вылетел Макс Ферстаппин. Вылетел он из-за кого? Из-за Сироткина. Просто Сироткина обходил, заделал и уже Ферстаппин улетел в отбойник. Так же, как и Турроса, но при этом с уже летальным последствием. Также у нас потом во время сфтикара еще вылетает Эриксон по проблеме с ДВС, в него еще въезжает Граржан, опять же, он уже ломает второй тикроу за этот этап. На шестнадцатом круге у нас происходит рестарт, который происходит для меня в принципе неплохо, к этому моменту меня уже сообщил, что у Фетеля и у Хэмилтона были проблемы с ДВС, а, что это значит? Правильно, то что их начнут уже проходить все, кому не лень. Собственно, Феттеля начнут уже проходить даже Алонса, хотя Макларон у нас является сейчас одной из такой, не самых быстрых команд. Там да, там занимает уже 4-е с конца, но все-таки начинает с ним соревноваться на равных с Феррари, которая является там одной из лучших. Алонсо проходит, конечно же, но на старт финишной прямой его тут же Феттель начинает атаковать. Также еще Ботус к этому всему делу присоединяется. Феттель проходит Алонсо, но Фет... Ботусу уже не повезло, его затормозил. Феттель из-за того, что тот вылетел просто банально. Мы с uh, Пересом оторвались, причем Перес довольно быстро ехал, первые два круга, но потом как-то в темпе он терял. Также вр 31 у нас заносит Ботаса, из-за чего тот вылетает, причем, не знаю, с такой скоростью он влетел в бойник, что по идее он должен был сломать себе переднюю подвеску, но повезло, и он там оделся повреждением переднего антикрыла. Собственно, теперь Хэмилтон, которого обходит сначала Рэдбул и Форс Индия без проблем. Ну и позади уже на следующем кругу были Хас и Турроса, которые тоже без каких-либо проблем его начали проходить. Причем Хас и Турроса являются сейчас самыми пищевыми командами у нас в чемпионате. Но при этом им это не мешает уходить Мерседес, который является топ-2 командой. Также потом прошел еще Вандорн, Ну и по Алонса и Феттель продолжаются. Также к этой борьбе у них уже присоединился Райконин, который шел позади. Он пытается также втроем, они пытались войти в Р-130 поворот, но по итогу Феттель решил отрулить, и Райкален тоже оттормозился и Алонсо просто проехал вперед, из-за чего он начинает потихоньку оторваться. Ну а Феттель продолжает терять свои позиции просто-напросто. Его прошел Райкелин, и на прямой старт финишный уже прошел его спокойно окон. И также позади уже и Рикиарда уже нацеливался на это, но что-то он долго так ждал и не решился прижать. Хотя вот по итогу Феттеля просто выбили с трассы, и по итогу он ждал, ждал, ждал, и решил то, что вот тот момент, когда надо вернуться, когда едет в Андорн. Так сказать, решил насолить закоманднику Алонсо, причем не знаю из-за чего. И из-за чего они оба вылетают, соответственно, из-за того, что они просто повреждены перед крылья. На два сантиметра кругу у нас входит вторая виртуальная машина безопасности. Из-за чего она выходит? Тоже из-за поворота R-130, но уже из-за того, что там выбили Сироткина. Его просто-напросто выбила Реношка, и причем просто-напросто, я не знаю как, сломал передний рычаг правый без каких-либо проблем с задним своим колесом. Во время ритуальной машины безопасности также у Леклера случился прокол, который шел на тот момент на третьем месте. По итогу не очень хорошая гонка для него. На 24-м круге у нас пошел рестарт и уже без каких-либо эксцессов мы продолжили гонку и закончили ее без каких-либо проблем. Также успел перейти Фетеля на круг из-за того, что он вылетел дважды и заезжал на пидстоп. По итогу первая позиция у меня к сожалению, сиротка сошел как бы сказал Алонса Карма, ну, в принципе, почему бы и нет, вывел Ферсапина и тут его самого тоже выбили в этом же самом повороте. Второе место он занял Перес, который очень хорошо провел гонку, и мне кажется, что в следующем сезоне Форс Индия может преподнести нам какой-то сюрприз, потому что темп у них довольно высокий. Ну, а третье место он занял Райклин, который прорывался, по сути, с последних мест, из шестнадцатого на третье, ну... По сути, ему повезло, что были проблемы у Феттеля, у Хамильтона были проблемы, Ботаса выбили, по сути, и так далее. То есть, слишком много таких вот прям событий происходило, которые повлияли на это все. Собственно, итоговая таблица перед вами. Много у нас продвижений по ней. Маклард, конечно, неплохо финишил на 6 месте Алонсо. Мог, конечно, чуть выше, но не позволяет пока болит. Вот Четыре сошедших у нас. Это Сироткин, Эриксон, Ферстаппен и Хюркенберг. Конечно, к этому списку мог присоединиться еще у нас Ботос, но ему как-то повезло. Как-то в этот раз болезнь у него оказался проще, нежели у нас, когда просто, ну, я не знаю, как это могло произойти, как могла риношка просто так взять и сломать передний, передний рычаг. По контактам у нас их было немало, в принципе, в начале гонки, в середине, но ну, а конечно же, не было уже. Соперничество я выиграл, это последнее соперничество в этом сезоне, еще один не успею выиграть, как, потому что остается 5 этапов, и за 5 этапов это просто нереально сделать почти. Собственно, переходим к улучшениям. Буду брать уже последнюю такую модификацию в ДВС, которая нам даст еще какую-то прибавку мощности. И потом, по сути, останется взять две небольших тоже, точнее, средних модификации. И на этом все. По идее, прокачка на этом закончится, и уже видеос будет как-то сам прокачивать этот блин. На этом, ребят, все. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой ребят. Пока-пока.